Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня я вам расскажу секрет, новый заработок, все дела, как заработать 4000 авакоинс за один день. Ну а там сами уже дальше считайте, кто как захочет. 4000 авакоинс, на их можно, блин, анимацию купить, одежду купить ну никакую фигню там вот от этого вот бренда, который тут будет а, другую намного красивее, красивее, красивее одежду, вот. И перед тем как мы начнем, поставьте лайки, подпишитесь на канал и мы этого вам понадобится два аккаунта. Получается два аккаунта копилки и один Основной, но на котором будете зарабатывать деньги. И мод на кристаллы. И вы будете заказывать в кафе э, Санта Моника. Прогулка там что-то по Санта Монике. Вы будете заказывать, естественно, только у себя, если кто-то попросит. Скажите, нету кристаллов. И либо Ма Кристалл вас зовут бомжом, вас пошлют, но все равно вы заработаете свои 4000 авакоинс. Проверь на своем личном опыте, <смех> это я проверяла вчера, это просто капец был, но вам понадобится всего-то ничего и вы будете работать, получается, я накопил где-то 1000 авакоинс за 15 минут, то есть вы там посчитайте сколько вам надо, чтобы накопить 4000 авакоинс. И вы потом будете богаты, прям я как не знаю кто, и ходить с высоким уровнем. Даже можно, кстати, уровень повысить заодно, да? Короче, способ реально хороший, проверено лично мной. Ревизор Алина, Алина обращайтесь, да? Если что-то надо проверить, то это ко мне, больше никому. Понятно? Понятно. Реально хороший способ, ничего больше сказать не могу. Ну и на этом все. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.